Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я. Сегодня мы снова в КНБ Апрелевка, продолжаем обучаться на живом бою. Вопросы продолжают поступать, к сожалению, не все восприняли их как просьбу записывать видео вопросы. Ребята, обращаюсь еще раз. Если есть вопросы, оформляйте видео, будет полезнее всем остальным наблюдать, как вы интерпретировали вопрос и в каком формате я его ответил, чтобы если вдруг возникло какое-то недопонимание, чтобы хотя бы зрители могли сделать какие-то свои правильные, я надеюсь, выводы. Я прошелся по самым часто задаваемым вопросом из лички за вот последние две недели, очень часто ребята спрашивают, нет филиала в своем городе, как заниматься индивидуально самому, потому что там у кого-то даже друзей нет. Это, конечно, большая проблема. И, в принципе, она нерешаемая. Без спарринг-партнера на живом бою вы никогда не научитесь. Но, как бы, пока спарринг-партнер в перспективе, можете осваивать кое-какие э, индивидуальные элементы. Сейчас объясню, какие. В первую очередь, Контроль реющей кромки. Ни один десяток раз встречал э, в спарринге новичков, которые лупят ножом абы как. У них нет э, понимания и чувства контроля реющей кромки. Что как бы нож, если он попал вот так вот плашмя голыменью, голым то как бы... Э, ну и что с того? Реющая кромка всегда должна идти по удару. Для этого вы дома вбейте 4 гвоздя натяните нитки повесьте газету, нарисуйте крест в А4, там, не знаю, на проекторе у кого там финансы позволяют проецируйте, сука, на стену крест или тараканов расставьте так, чтобы комары там, не знаю, крест образовали и водите не ножом там, не знаю, гантелей пультом от телевизора с зубной щеткой, всем чем угодно водите по этому кресту совершая виртуальные удары и контролируйте, где у вас Реющая кромка. В случае, если вам когда-нибудь выдастся поработать с живым человеком, у вас хотя бы будет одной проблемы меньше. Второй момент, как чувство дистанции хотя бы приблизительно выяснить, если у вас, опять же, спаринг партнера нет. Еще раз оговорюсь, секс без дечины признак дурачины. Тем не менее, если нет других вариантов, подходим к дереву, столбу, не знаю, чему-нибудь еще. Выясняем примерную э, дистанцию, которая вам кажется, что это дистанция поединка, И попробуйте в одном подшаге в одном прыжке э, достать до мишени. Если это получилось, соответственно, разрывайте дистанцию еще немножко, проходите. Э, опять же, повторюсь, в одном единственном подшаге, в одном единственном прыжке выясняйте свою максимальную зону, где вы дотягиваетесь. Если вы. В процессе нескольких повторений выясните, там, 3 метра, 3,10, 3,20, у кого как, свой максимальный рейндж uh, <свят> в компьютерных играх uh, вашей атаки, соответственно, к нему и придрачивайтесь. Стойте и рубите это дерево в подшаге, и не забывайте про отскок. Мало того, что нужно... Прийти в противнику, нужно еще от него выйти, так чтобы не получить пизделей. Хотя бы просто научитесь выходить. Получится найти спарринг-партнера, вам уже будет проще. Ну, и в третий раз, или в который раз уже язык сломал, э -э, говорю, что секс без дечины, признак дурачины. Ребята, если нету толкового инструктора рядом и нету э -э, единомышленников, не ленитесь, не ждите, пока они сами появятся в группах своих городов. Подслушано, вот как я начал этот филиал, подслушано Апрелевка. У вас есть ваши подслушанные усть -пердющенс. Вы предложите кому-нибудь заниматься с вами этим видом спорта. Определенно найдутся энтузиасты, и вы должны, если нет друзей совершенно форевые алоу, но окей, найдете себе единомышленников новых. Познакомитесь, заодно и друзья появятся. Или собутыльники, у кого как. Соответственно, и еще одну вещь хотел сказать, прежде чем закончить, правда забыл. Вспомнил. Многие пишут, что кроме моих видео не могут найти и других пособий в интернете. Да, согласен, это проблема. И либо есть, вызывает объективно сомнения в адекватности автора, либо кто-то ограничивается просто демонстрацией того, какие они крутые, а знаниями не делится. Могу, приходи к нам за денежку в клуб, один на всю Москву, и тогда может быть мы тебя возьмем короче ребят все вы прекрасно знаете мой канал и смотрите видосы и все пишут что пересмотрел там весь твой канал подскажи то подскажи то оказывается, во многих видео уже ответы на эти вопросы звучали ребят у меня есть плейлист лекции школы казачьего ножевого боя там абсолютно все структурированы по дате выпуска наши материалы вот если вы их все пересмотрели тогда welcome Личку ко мне за новыми порциями однотипных вопросов Я их обожаю Буду отвечать по мере сил На этом на сегодня все Мы пошли на тренировку, а вам счастливо!